всем привет для приготовления яблочного бисквита мне понадобится 300 грамм уже очищенных яблок 4 яйца маркировка c1 мука 270 грамм сахар 200 грамм разрыхлитель подсолнечное масло 50 грамм по желанию можно добавить ванильный сахар в дежу миксера отделяю белки К белкам добавляю сахар и взбиваю примерно 10 минут. Белки взбились и добавляю сюда желтки. Взбиваю еще 5 минут. Добавляю растительное масло. Натираю яблоки на крупной терке. Добавляю яблоки тертые в яичную смесь на несколько оборотов, просто перемешать. В два этапа добавляем муку вместе с разрыхлителем. Здесь у меня разрыхлителя 7 грамм и аккуратно перемешиваем. Духовку разогрела до 180 градусов, подготовила кольцо у меня диаметром 18 сантиметров и выкладываю сюда массу. Разравниваю и буду выпекать примерно 30-40 минут. Прошло 45 минут, плюс в духовке я оставляла постоять 15 минут и у меня бисквит уже отошел от формы. Достаю. Вот такой получился бисквит. Он довольно высокий, пышный и влажный. Обязательно попробуйте приготовить. Всем пока-пока!